Привет, земляне! С вами Брис И Перфин. Мы сегодня не с миром. Мы сегодня с хейтом. Мы же будем обсуждать арты подписчиков. Как грубо, Перпин. Так, короче, сегодня мы перерисовываем арты подписчиков. Мы делали пост в ВК. Мы кидали кучу картинок там и дохренищи. Блин, просто дохрена. Я сидела полчаса, думала, какой же выбрать арт. Мне кажется, это был самый сложный выбор в моей жизни. На что рассчитывали люди, у которых был скилл выше нашего? Я вот вообще не представляю. Да, да, да. Честно, я, я увидела скилловую работу, я сразу её такая пролистала так, я это не буду трогать, так нет. Зачем перерисовывать работу? Делать да, ее да, хуже? зачем ее делать хуже? И нет, сейчас люди скажут, вы что, выбрали работу? Вы считаете, что они плохие, те, которые вы перерисовываете? Нет, они, ну, хотя бы на нашем уровне, наверное, да Сагиос а, Я вижу, что ты, как и я, выбрала работу с фоном С какой-то идеей Потому что я сразу подумала, то, что я не буду перерисовывать просто персонажа Это неинтересно Нужно перерисовать какую-то вот, идею Вот, да, я тоже И еще прикольнее, если это идея с да, фоном Да, я, короче, не пыталась один в один Потому что я запорола арт Ну, типа, я его сделала не так Но я, типа, сохранила оригинальную задумку Не о... поверишь, но у меня тоже у меня там поза вообще другая получилась. Конкретно я по какому принципу выбирала арт? Я смотрела именно тоже по задумке. Я не смотрела на скилл, на стиль, ничего из этого. Я просто смотрела, что мне нравится как идея, чтобы лично я сама, например, никогда не нарисовала бы, да? Но как перерисовка арта это звучит прикольно. В общем, я выбрала этот арт за то, что он весь тем. А я типа вообще не люблю темные цвета. А я тоже выбрала немножечко то, что я обычно не рисую. И там тоже темный арт довольно-таки. Что я думаю насчет во-первых, я вижу то, что ты выбрала арт с перспективой. Это меня очень радует и веселит одновременно. Я хочу посмотреть, как ты отрисуешь эту перспективу. Ты очень-очень что... сильно разочаруешься, увидев результат. Да ладно. Я уверена в этом абсолютно. Понимаешь, что когда я выбрала этот арт, я вообще не задумывалась о перспективе. Я такая думаю, да обычный арт. А потом, когда я села его рисовать, я такая, так, в смысле, тут, тут рука так, подожди, это что, перспектива? Нет, я же не умею ее делать. Нет, за что? Ты понимаешь, я настолько тупая, что я его уже села сделала набросок, и когда перешла к руке, поняла, что тут не так. Тут большая рука, потому что она ближе, и это такая, черт, в смысле? Именно так и было. Но я решила не сдаваться и допилить до конца. Ну, наверное, я скажу самое очевидное, что каждый из нас видит самым первым атмосферам. Рот. Да, тебе тоже кажется, что он сломан. <свят> я просто укажу на этот рот. И ничего про это не буду говорить. Мы лучше посмотрим, что получится у Бриз и сравним, потому что Вдруг она так, я так не же думала, сделала. Что да? Это сделано не специально. То есть я думаю, что это сделано специально. Итак, смотри, как я пыталась. На спойлер я забила через пару попыток, через 20 минут я с рукой. Я просто вырезала все, как я снизу, И не стала делать перспективу. <свят> Да, я забила. Ты просто не сделала рука. Пошла, Какая-то рука, она не получилась. У меня автор молодец, а я тупая пизда. Но я тогда решила, что ладно, у меня не получилась рука, зато я сделаю то, чего нет у автора, я нарисую фон. Да, ты нарисовала детали на фоне, это радует глаз. Я в любом случае оставила оригинальную задуку, она поменяла все немножко под то, как рисую я обычно. Просто... Да, без перфек... Без у меня настолько плохо с перспективы что я даже выговорить не могу Перспектива, пер перспектива мне нравится Оригинальный арт, но мне просто Кажется, там мало деталей, но с другой Стороны, мне, я понимаю, автор, наверное Хотел сделать арт, типа, более Криповым, да, а я такая, типа В пизду эту крипоту. идет на Персонажа и на Перпирспирктиву В принципе, сам арт выглядит не пустым Перпинспектива Перпинктива, это когда перпирктива Должна быть, но ее там нет Потому что мы лохи. Мы? Ты лох Я тоже лох, ладно. Тот, тот фон, видишь? он там а, по клаве печатает да. Пить трусы для... Спасибо за отсыл. Спасибо большое Пожалуйста Ты мне даже дошек покупать не хочешь Что говорить о трусах Ты тоже мне не хочешь Поэтому я без трусов А с другой стороны А нахрен они нам нужны, да? Да ну, типа, люди же как-то раньше жили без трусов, когда трусы еще не появились на свет. Возможно. Ну вот. То есть, в принципе, человечество может обойтись без трусов. Мы как бы ни к чему не призываем, но все-таки... Мы не можем так призывать, правда. потому что мы трусы. Ты понимаешь, что мы агитируем против себя и своих сородичей. Как они будут размножаться? Но мы и наши трусы инопланетные, это совсем разные вещи. Как бы земные трусы не имеют никакой жизни в себе. Это не что-то святое, да? Это вот как Иисус или фигурка с Иисусом, да? Вот Иисус, он как бы святой, но фигурку с Иисусом можно и не приобретать. Понятно. Ну, вырежет. Я знаю, кто это. Это Брис. Это Брис. Конечно. У голубые волосы. Это была очевидная шутка. Сейчас будут люди говорить, все люди будут говорить, что я выбрала эту персонажа, потому что голубые волосы. Но вообще-то у нее другой оттенок голубого девочки, так что не надо тут. Ну, скажу, что получилось почти не похоже. Вообще почти не похоже. Это как будто два абсолютно разных арта, и не скажешь, что, что это перерисовка. Ну, в смысле? По чесноку. Я идею, вообще-то. Я не прям перерисовку. Делать чистую перерисовку неинтересно. Зачем делать два одинаковых арта на планете? Так это и есть перерисовка. Перерисовывать тот же самый Нет, арт. я перерисовывала идею, я же сказала. И у меня получилось не Ладно, Не считай руки. Но идея получилась. Ну, прикольно, прикольно, прикольно, нормально. Мастер, хвалить просто. Прикольные слезы. Мне нравится то, что ты впервые в своей жизни попробовала белую водку. Нет, не впервые в жизни, просто... Ну, блин, просто без нее они выглядели бы стрёмно, типа. Их не было бы видно, я не знаю. Да нормально, прикольно, Все. Открываем Леху. Лайк, если ты знаешь, кто такой Леха. Ну, смотри, это пацан. И ты выбрала пацана? Да, это пацан. Пацан. Ты выбрала пацана. Да. Причем э, пацан, видно, даже не по телосложению, а то, что соски не зацензурены. Если соски не зацензурены, значит пацан. Если это Ой. девочка, то нам придет плашка 18 плюс на видео. Значит, это будет пацан. Ты, короче, даже если это девочка, ты сделала перерисовку пацан. Ну, из плюсов, да. я так понимаю, это самая типа идея, типа как дизайн персонажа. Мне нравятся эти зеленые хуевины, а-ля мох, которые растет вокруг его глаз. Я когда долго не сплю, у меня такой же появляется. Среди минусов у всех у нас есть проблемы с рисованием рук. Чувак их немножечко сломал. Но я вижу, что если его отзеркалить одно плечо выше другого будет и длиннее, и соски торчат. Короче, один сосок не в ту сторону, смотри. Yeah, короче, смотри. Во-первых, шея находится немножечко не там. Она находится ближе к одному плечу, хотя должна находиться ближе к другому плечу. Это понятно. Второе, то, что я заметила, видишь грудь на все тело, хотя да. тело повернуто на такую... Да-да-да-да-да, вот, вот и что меня смущает. немножко должна уходить. Старается быть кусочек спины видно. Вот конкретно маленьких мальчиков я рисую реже всего, потому что я обычно, если рисую мужика, я... Прям рисую мужика-мужика. У врагов прикольная форма, но выглядят они довольно странно. Мне просто захотелось их перерисовать, вот прям захотелось. И я никогда не рисовала оленей. Я с этой головой, честно говоря, ебалась просто три часа. У меня тоже каждый раз было ощущение, что с ней что-то не так. И когда уже был финал, я понимаю, я сделала все, что могла, но с ней все равно что-то не так. <свес> ну ничего, у тебя есть эксперт, сейчас эксперт посмотрит и скажет, что не так. Блин, вот у тебя он какой-то прям грустный, там он такой задумчивый, типа, ебать, где-то тут, наверное, рядом волки, надо уносить ноги у тебя, Мать мне жопа, походу. <laughs> Пацанчик приуныл. Да, есть что-то такое. О, рисование мужских сисек. Твоя самая любимая, судя по тому, сколько ты с ними не бьешься. <свят> Там вообще ракурс не такой. Ты, типа, тоже по-другому сделала. А еще, сука, на меня наезжала. Типа, О, персонажа не так разместил, Руку не нарисовал. А сама вон ему какие ляхи передние, б***ь. Это, короче, маленький мальчик в теле огромного кентавра. Ну, я вообще приверженец того, что животные части у людей должны быть намного больше. Не то чтобы это принципиально, мне просто это нравится. А деревья будут? Будут. Целых два. Он, короче, вот у нее он грустный, потому что потерялся. А у тебя он грустный, потому что только два дерева. Его лес. Его лес сожгли, он остался без семьи. Он живет между этих двух деревьев, потому что больше нет. Обидно. <свят> Зато какой сюжет! А то впереди так, одно он, небо бескрайнее. Да, какой сюжет! Вот, ты вот вложила сюжет в картину. Он короче стоит, он еще обиделся, короче. У него грустно то, что у него ляхи жирные короче. Он потолстел. Он по лесу бегал, чтобы похудеть чуть-чуть, знаешь, на пробежку. Он короче, выходил, и, короче стоит. из за таких титанов. Сосаё, сосаё. Он <свят> этот титаноборец. А, ну так все правильно, они же в лесу сражаются с титанами. Все в 10 из 10, но мне кажется, он какой-то зеленый. В смысле, в весь арт, типа, в зеленых оттенках. А я, это правда, я в самом конце поняла то, что мне вообще не нравятся те цвета, которые я выбрала, и я просто наложила синий оверлей. Ну, короче, выглядит нормально, так что без претензий вообще 10 из 10. Ты тоже переебала всю задумку автора, так что мы с тобой, думаю, вдвоем не справились с этой задачей. Да. Что-то um. как-то да. Какие-то из нас хреновые Художники-перерисовщики Ребята, напишите в комментариях Вам вообще понравилось Что мы сделали с этими артами или нет В любом случае, мне понравился Тот оригинал, который я выбрала Мы выбрали эти арты как раз таки Потому что они нам понравились А не потому что они нам не понравились Поэтому если мы как-то обидели Или захейтили, или сказали что-то не так На самом деле нам все нравится И эти арты довольно красивые Мы свои-то больше обсирали. Мы любим всех абсолютно. Мы вот сердечки показываем. Вы, правда, это не увидите, потому что мы не будем рисовать спрайты. Для этого нам впадло. Но представьте, что там сердечко, короче. Всем СПС подписывайтесь на... Ребят, все ссылки в описании под видео. А в паблике ВКонтакте есть все работы, которые вы нам присылали. Можете переходить, можете посмотреть. Если вам очень сильно зайдет это видео, мы выложим там новый пост, под которым вы будете выкладывать новые Поэтому подписывайтесь на этот паблик, чтобы не пропустить этот пост. Ставьте лайки. Лайки ставьте, пожалуйста. Пока. Пока.